Привет! На связи, как обычно, Антон. В этом выпуске я подготовил для вас интересную подборку самых необычных детских средств передвижения. Уверен, о существовании многих из них вы даже не догадывались, так что советую досмотреть этот ролик до конца. По традиции, не забудьте порадовать меня своим лайком и комментарием под видео, а также подписочкой на канал. И не забывайте, в конце видео конкурс на 500 рублей. Поехали!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 во время поворотов не бить по коленям. В общем, машинка крутецкая, да и цвет подобран, что надо, точно ни с чем не спутаешь. Хоть летний сезон уже и подошел к концу, показать следующую вещь я вам просто обязан. Один австралиец настолько любит удивлять своих детей, что самостоятельно собрал для них настоящий миникатер Льюис.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 Одно лишь понимание того, что все это рабочее, и в то же время такое вот маленькое, заставляет испытать непередаваемые ощущения. Работа удалась, и они определенно заслуживают респекта. Вау! Следующий велик, мягко говоря, необычный. Его особенность заключается в крайне маленьком размере и в то же время адаптивности под исполнение разных прикольных трюков.